Зачем делать то, что я не умею, зачем верить в то, во что я не верю. Пусть каждый займется своими делами, а я буду снова гулять вечерами один, как и раньше, один, как и прежде, один. Как и раньше, и как все время, один как и раньше, один как и прежде, один как и раньше, и как все время. Бытый друзьями и Богом забыт, уже не боюсь, что могу быть убит. Разбитое сердце не выпустит крик. Я снова один, но уже привык один, как и раньше.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 друзей, И вот оказался между двух огней, Но время пришло Выбирать лишь одно, И вот не имею теперь никого, Один как и раньше, Один как и прежде, Один как и раньше.